Раунд Достаточно популярный, да? меня уже на этот раз Мы победили. Бомба обезврежена. Займитесь бомбой. Так, э, давайте... Раунд давайте начался. Давайте. за все есть... достаточно красивые и хорошие спины а где надеюсь при записи видео не будет лагать как у меня сейчас вот неделю не лагали а вот когда я буду отполнять раунд враг уничтожил нашу команду займитесь бомбой До раунд начался Вся наша команда уничтожена. Мы проиграли раунд. Обезвредьте си 4 Салага. Раунд начался. Взорвать бомбу. Нужно обезвредить заряд. Раунд начался. Граната! удалось взорвать бомбу Один охраняйте бомбу раунд начался Мы проиграли. Враг обезвредил бомбу. Обороняйте бомбу. Жалкое зрелище. Раунд начался. Мы проиграли раунд. Бомба обезврежена. Ну, к сожалению, мы проиграли. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Всем удачи и всем пока.